Я приветствую, сегодня очередная распаковка, как обычно, с самой маленькой. Вот. Здесь у нас... Ага, тут колончик такой, со скорпионом. Это я за баллы взял. Кажется, на пандалу. Конечно, не себе. Вроде отдам. Вот такой там скорпиончик. Довольно красивый. Так, идем дальше. Это был сюда. подарочный. Я не знаю, что в этих коробках, но там что-то интересное довольно весистая смотрите тут брелок брелки видя по прямчиках так хорошо упаковано, так если на подарок хорошо вот. так ух ты можешь понравиться так вот две кнопки одна это лазерная указка одна лазерная каска кстати, довольно хорошо светит другая фонарик тут откручивается а, там батарейки, понятно откручивать не будем так вот ну, здесь указанную каску там... не знаю, какая дальность ну, надеюсь, она такая а не... ну, довольно яркая Фонарик довольно-таки яркий. Для такой малыш. Очень нужная вещь в наших условиях, когда бывает Включат. Допустим, пришел. Фонариком посветил этим. Ну это для детей. По-моему, незаменимая вещь. Так, далее так, как обычно маленьких посылок вот начинаем Здесь у нас. Здесь у нас какие-то семена. Я заказывал семена. Так. Yeah. Ладно, я посмотрю, еще что это семена Нашел что-то такое Это семена кактусов за 50 рублей ну, Посмотрим Я сомневаюсь, глубоко сомневаюсь Это кактусы, конечно ну, Посмотрим И буду все показывать это, конечно же, будут не кактусы А какая-нибудь трава вырастет Ладно посажу. Следующая посылочка. Кстати, здесь колонки, Были тут колонки если я не ошибаюсь. Конечно. Очень похоже на то. Я зачем-то две колонки заказал. Наверное, на работу. Здесь у нас насос. Наконец-то. Это на Aliexpress заказывал. 11 ноября. Так. Уже пришел. Как раз когда были распродажи мы имеем в комплекте. Насос, крепежи для насоса на раму вешать, две стяжки и переходники. Сейчас мы как раз попробуем вот эти вот переходники на Сейчас я мне велосипед не буду надавать, потому что это... так. вот этим вот инструмент рабочего состояния, ссылка на него будет это тут фирма даже в описании, пользуйтесь кэшбэк сервисом, ссылка будет тоже в описании ну вот здесь затушкованка очередной подарок жене все подарки жене все закажут нам жене упакована она вот так классно, коробочки кстати не новые, а он Назвать, да, здесь да. такая огромная просто сказать, градация цветов. Интересно, почему я не взял вот такой? Ну, ладно, сейчас посмотрим, что внутри. Вот тут вот, описание. Такова прям как подарок. Вот. Подарок жене на, на, да, на день рождения. У нее скоро день рождения совсем скоро инструкция здесь на китайском и на английском и тот ни другой мы с ней не знаем и батарейка 1002 дистанция 10 метров кстати, довольно мне кажется неплохо весь 45 грамм и параметры ладно открываем что у нас в комплекте в комплекте сама колонка Это довольно увесистая. Это переходник, ну и зарядка. Так, а сейчас ее буду испытывать. На задней панельки включить, увеличить или уменьшить громкость не знаю и M, что означает M, я не знаю. Тут, по-моему, можно ее даже открыть. Открываем. Ага. Вот, что мы имеем. Там можно ставить карту, подключить USB, наушники и зарядное устройство, как я понял. Правильно? Попробуем ее испытать. Включается она довольно страшно. Что-то говорит по ней в русском языке. Так, вот мы и нашли, Т.г 117. Ничего себе, как я например, не... О, подключились. Сейчас посмотрим. Сейчас я включу, разрешу найти музыку. Ну вот ее звук. Настроилась она очень и очень быстро. Сейчас. Вот. Уменьшение звука здесь. Нет. Так, ну конечно. А, это переключение. Видимо. Игорь Николаевич, добрый день. Николай, Дмитрий меня... О чем сегодня? Сегодня расскажем <с про Гриффиндор. Нажал кленочку, шел на канал. Шестиваль. Шестиваль. Дмитрия. Да, то есть он. Масштабы коррупции в России Управляет. Между прочим, да. А, следующий канал. Следующий ролик, предыдущий ролик. Это не громкость. Привет, дорогие. Так, М. Ага. Это он, по-моему, радио включил. Bluetooth mode. Сейчас Bluetooth работает. Ну там еще кар... карта памяти, если это памяти. Mode. Короче, все, разобрались мы с этой колонкой. Сейчас попробую. Сейчас я включу звук. И посмотрим. Так. Вот, пожалуйста, он сразу подключает ее Так, и все, с этой колонкой разобрался Здесь мягкая Так, можно вешать ее Довольно качество сносное Стоила она Не буду дать, сейчас гляну Стоила она 800 рублей по-моему, она заявляется даже как водонепроницаемая, играет MP3 формат, расстояние 10 метров. Короче, тут много-много всяких возможностей. Короче, рекомендую. Мне зашла, очень зашла. Сейчас открою вторую, посмотреть. Вроде я заказывал другого цвета, и посмотри. Вот звонят. Вот видите, выдевают. 1 3 5 Сейчас посмотрим Вот Он, вот, кстати, из блютуса можно Вот, пожалуйста Сейчас Могу. Выключу. Это интересная вещь Мне позвонили Сейчас я потише делаю И Можно было так разговаривать И вдруг через колонку шел Сюда поставлю то, что шипит изначально, это просто такой звук. Цель у него ее ставлю, там уже без шипения. Это не от колонки зависит. И вторая колоночка у нас, она мне кажется, другого цвета будет. Так, она синяя. Так, очень вот зачетные колонки. Реально. Вот такая же синяя. Я попробую включу. Интересно. Да, кстати, а звук-то как будет бы... идти. Я... Что будет, если исключительно? Bluetooth mode. Так, режим Bluetooth, скорее всего. Говорит, сейчас я ее тут попробую настроить. Так, туз. А у нее другой идут номер. У нее какой-то номер порта. 41, 42, B3. Хм. Ладно, сейчас ее включу. О! Да, играет только одна колонка. Короче, колонки зачетные. Эспекты мы увожу за Такую цену. Сейчас я выключу так она выключается так что я обнаружил то есть не я а ребенок обнаружил что если снять то это еще и ручка <смех> посмотрим как она пишет и пишет кстати зачетно. не знаю только она одноразовый или нет ну да одноразовый больше такой зачетный брелок это тоже рекомендую на ключ повесить и не знать проблем. В любой момент у вас под рукой ручка, указка и фонарик.